Я отличный, только не столичный Ну подумай, что нет у нас Кремля Зато есть в Кургане площадь И машина-лошадь мчит по этой площади меня Что я отмечаю, все, наверное, знают Просто я сегодня стал отцом Я любил девчонок сразу же с пеленок и держусь сегодня молодцом, от ребкова до лала, Я швейки до вокзала, Я промчусь на горку за рулю, В энергетиках восточном, в восточном Точно всем друзьям моим, в честь праздничка лью. Раритет почтам-то. Сургучи и штампы, ночью там такая суета, с каждой ступенькой скупо платят деньги и увозят бандероль с куста. У театра драмы, кавалеры, дамы, местный мегаполисный бамон, кепку мнет картавый, хитрый взгляд лукавый, Всю страну он лихо взял на фонд. Коло до я швейки до вокзала, я промчусь на горку за рулю, в энергетиках в восточном зазерном. Точно всем друзьям моим, честь праздничка налью. Тамочка с коляской, мне не строит глазки. Видно, что недавно родила. Бабушка с Авоськой тихо меня спросит, Что, сынок, ну как идут дела? А дела нормально, мне ли быть печальным? Я сегодня в шляпе и в кашне. Я друзей объеду и в четверг, и в среду, А в субботу все друзья ко мне. На горку за рулю, В энергетиках, в восточном задерном Точно всем друзьям моим, в честь праздничка налью. В энергетиках, задерном задерлом. Точно всем друзьям моим, в честь праздничка налью. От рекова до увала Я в швейке до вокзала Я промчусь на горку за рулю В энергетиках восточном за озерном, Буду точно всем друзьям моим Честь праздничка налью А рекова до увала Я в швейке до вокзала Я промчусь на горку за рулю в энергетиках в Восточном Зазерном Буду точно всем друзьям моим, честь праздничка налил. В энергетиках в Восточным Зазерном Буду точно всем друзьям моим, честь праздничка налил.